Пикапер, соблазнитель или натурал. Что это за категории мужчин, которые интересуются соблазнением, интересуются женщинами, и как их отличать и вообще отличаются или они или нет. В общем, в этом видео я хочу с тобой поделиться своими мыслями на этот счет. Ведь 16 лет я веду тренинги по соблазнению и по личностному росту для мужчин. И за это время ну, обучил десятки тысяч парней и увидел, что в целом их все можно разделить на вот эти три типажа. Пикапер, соблазнитель или натурал. И в этом видео мы поговорим с тобой о том, что же это за категории, ну и в чем их принципиальное отличие, если оно конечно же есть. Но как обычно, лайк, подписка. И прямо сейчас мы начинаем. Итак, смотри, первая категория – это пикаперы. Пикаперы, на мой взгляд, это такие бегуны. Причем не просто бегуны, это такие спринтеры, стайры. Для этой категории очень важна ситуация следующая, чтобы... Как можно было больше э, зачетов Тут не важен, говорится, путь, важен результат Если мы говорим про цели на соблазнение То здесь именно зачет Именно зачет, именно соблазнение девушка э, Причем даже уровень девушки здесь не критичен То есть да, конечно же, все говорят, что типа, чем красивее, тем лучше Но в целом большинство пикаперов соблазняют девушек э, Не сильно высокого уровня Но при этом, да, эти э, ребята они стараются повысить свои навыки, свои скиллы, и для этого проходят разные тренинги. По практической психологии, да, я много знаю есть, которые проходят НЛП практики NLP мастера для того, чтобы ну, обладать большинством инструментария, который сейчас доступен и который ну, на самом деле очень эффективно работает в коммуникации с людьми, в том числе с женщинами, то бишь активно можно применять соблазнение это и внушение, и раскрутки, и убеждения, и метафоры, историтеринги, и провокации и рефрейминги, э, и кинестетика, и метафоры, да, куча-куча э, всего, э, что можно использовать и что эти ребята используют для того, чтобы получить э, вожделенный зачет. И здесь э, очень часто как раз-таки именно пикаперы, да, формируют, условно говоря, некие э, такие комьюнити. Сейчас они стали популярны В телеграм-каналах Где они делятся своими Отчетами и ждут Какую-то позитивную реакции. Если получилось еще и делать фотографии Ну, слава богу, хоть соблюдают правила конфиденциальности, то есть маркерами закрашивают лица девушек или какие-то отличительные черты типа татуировок. В общем, но это все дело, оно еще для чего? Для того, чтобы потешить свое эго, показать парням, что вот кого я как соблазнил, и что парни написали, бля, красава, мужик, жгешь. Вообще молодец, какая красотка, рассказывает, как соблазнял. А если получается сделать еще и ЖМЖ, то вообще прям куча призов и признании тусовки. Причем, если пикапер тренер, то он обязан, да, тоже поддерживать свой реноме, он должен поддерживать, значит, количество соблазненных женщин, да, то есть писать отчеты о соблазнении, выкладывать... Тоже э, детальные филд-репорты, так называемые. И в данном случае э, для тренера-пикапера это еще и является и своего рода э, рутинной работой. То есть тут уже не ради каких-то там возглас, о, вау ты крутой, а ну чтобы как бы демонстрировать, что ты ну, можешь обучать, что ты типа вот умеешь это делать как гарантия того, что ты, типа, поделишься знаниями. Хотя, опять же, те, кто хорошо соблазняет, и те, кто хорошо обучает, это на самом деле немножко разные категории. Но, тем не менее, такая взаимосвязь все-таки именно в этой категории прослеживается. И здесь получать удовольствие именно от соблазнения, ну, скажем так, это не первая причина, почему... Ребята идут в, в поля и идут за очередными зачетами Что касается соблазнителей да, Само слово «соблазнять» имеет значение вызвать чувственное влечение Увлекать, привлекать, обольщать, привлечать чем-то заманчивым, чем-то приятным, выгодным и так далее То есть эта категория, эти люди прежде всего вызывают позитив вызывают улыбку Опять же, заманчивы Таким схищным, привлекательным взглядом Они как раз-таки знают Как девушке сделать приятно То есть, в отличие, от, допустим, пикаперов Там, как бы, про приятность для девушки Это как бы вторичный уже, побочный эффект Соблазнение здесь наоборот да. соблазнитель, он хочет сделать девушке приятно Чаще всего соблазнители Это такие удивительно страстные любовники Они нежные, ненавязчивые они знают Что и как хотят И могут изящно добиваться этого от девушки И девушка Именно таким парням Будет сама названивать Просить о встрече Потому что знает Таких мужчин у нее до этого не было И ну, терять такого мужчину ей прям вообще не хочется А вдруг дальше не будет Это ее пугает И поэтому она сделает все Чтобы такой мужчина был рядом с ней Ведь сильных Самцов в природе не так уж и много, а самочек, да, которые с ней конкурируют, гораздо больше. И соблазнители об этом знают и ищут э, по-настоящему достойных девушек. И если одна артачится, то у соблазнителя есть еще масса вариантов. Удобно, свободно. Об этом мечтают многие. Еще важное отличие между пикаперами и соблазнителями это их убеждение. То есть пикаперы, ну, убеждение, это поясню, это ну, правила, да, что, там, принципы, да, по которым ребята живут. Так вот, пикаперы считают, что чем больше зачетов, тем, ну, естественно, чем больше звездочек на фюзеляже, тем типа, пилот круче. <напрог> <healthcare> <effect> У соблазнителей другая штука. Они считают, что они являются подарком, призом, да, таким э -э -э эталонным призом в жизни девушек. Ну или по крайней мере стремятся к этому И все должны получать максимум удовольствия от общения Что объединяет обе категории Это еще и стремление получить много сильных ярких эмоций И на это, кстати, подсаживается Это превращается в настоящий наркотик Ну и еще одна категория, про которую я заявлял Это натуралы Но это не в плане гендерных каких-то предпочтений. Натуралы ⁇ это мужчины, которые получают столько же удовольствия от процесса, как и соблазнители. Только у натуралов нет так называемого детектора, который показывает, вот сейчас я соблазняю, сейчас я типа не соблазняю. Они просто любят женщин. Для них то, как они себя ведут с ними, это, ну, вот флиртуют постоянно, да, где-то провокации закидывают, где-то вот сексуальный такой вайб происходит. Это обычное состояние. Им просто приятно быть в обществе красивых, интересных женщин, общаться, обниматься, трогать их. И это чувствуется. У соблазителей порой возникает такое состояние, типа, ну вот, все, я устал сейчас соблазняете, и я сейчас вот в обычном режиме уже, ну, сейчас вот выключаюсь не соблазняю. А у натуралов, а, ну, поведение не меняется, да, они не знают, как себя вести под другому, у них как бы, ну, вот весь их формат жизни, он вот такой вот. А, и естественно, что к таким мужчинам женщины тянутся сами, да. И большинство ребят хотят на самом деле прокачать у себя не ну, то, что по-настоящему хотят, да, не стать пикапером, не прокачать соблазнителя, а прокачать как раз-таки вот этого натурала, чтобы это стало так называемым лайфстайлом соблазнения, да? чтобы это стало частью жизни. По ощущениям они хотят вот так вот общаться, ненавязчиво, да, срывать башню девушкам, и чтобы женщин их выделяли среди всех остальных. И когда меня часто там ребята спрашивают, особенно те, кто не приходил на какие-то тренинги, да, или там первые шаги делать в этом направлении, там, особенно в онлайн-обучении, типа, как развести девушку на секс? Я отвечаю достаточно просто. Я говорю так, что вызови у нее сильное желание: снеси ей крышу, пусть она начнет сходить с ума по тебе, ну и все. И меня начинают спрашивать: блин, типа, а что, как, вообще, как это относится к сексу, как ее соблазняет? Что ты вообще такое рассказываешь? Ну, вот это те, кто далек от этого пути еще, да. Теперь, ну, просто спроси себя. Спроси себя, раз ты досмотрел этого момента, кем ты хочешь быть? Ты хочешь быть свободным от рамок и ограничений сообщества. Да? Ты хочешь быть тем, кто сам выбирает, с кем общаться, с какими женщинами общаться, как их соблазняет, как кайфовать от этого. Или хочешь быть ограниченным, да, зависимым от мнения других людей от мнения социума, от тех рамок, которые тебе навязали. Получать удовольствие, наслаждаться от общения с девушками или э, ты хочешь, может быть, просто большое количество зачетов, и, как то да, ребят, часто говоря, хочу натрахаться. Такие тоже есть, приходят. Встречаться по разику с посредственностями или выбирать самых достойных, самых красивых девочек. Э, не отказывай себе в удовольствии быть соблазненным самыми красивыми женщинами. Поверь, они найдут способ, как сделать тебе приятно. Сделай им приятно, и получишь колоссальную отдачу в ответ. Принцип здесь очень простой. Относись так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. И этот принцип еще никто не отменял. Это не теория, это опыт более чем 16-летний. не только в соблазнении, а в ведении тренингов. И ты получишь столько же эмоций, сколько ты не насобирал, за время всей своей предыдущей практики твое время оно дорожает с каждым днем и сейчас просто представь сколько радости э, ты успел за него получить а сколько сможешь получить если выберешь правильную категорию правильный путь и выберешь правильное решение если тебе Необходима помощь, если тебе необходима консультация. И вообще ты хотел бы понять, кто ты, пикапер, соблазнитель, и как стать натуралом, как стать тем, кто постоянно да, живет такой жизнью. В общем, специально для тебя есть ссылочка на консультацию со мной. Я ее разместил внизу под этим видео. Переходи, попадаешь в закрытую группу, где все условия получения консультации уже будут ясны. Также есть ссылка на мой Patreon, где я выкладываю закрытый свой контент, который я на YouTube не публикую. Также там есть доступ к моим онлайн-курсам. В общем, ссылку на Patreon я также, также оставляю здесь под этим видео. Ну а на сегодня все. Увидимся.